Всем привет! Сегодня мы будем играть в Лоу Хаус! Вот Какой Понятно. Пада... Эм, Где лупы? Так, кто же там в шариках? Руф! Собачка! Давай второй шарик! Золотой, ребят! Попка, У меня такая есть! Ребята, где ее? Если не верите, то посмотрите. У меня на канале есть видео про лонг! что? Шо? Безус, сколько? Вообще, у меня шариков тут! Инстагаут! Что еще может? О, целых три! Кучу! Что же It's baby! Сколько же у меня сейчас будет, ребят! Класс! Не он, кьюти! Не он кьюти. А, -а, а сколько еще шариков Эмси-свэйк! Только вся бор. Класс, ребят! Странку не открыто. Ставь лайки, слушай себе выходить такую функцию. Да, все, все, все, все. А я налип. Реально? Вот так вот, ребят. Я прям тут... тут? Вот такая игрушка. Класс, ребят, сколько кукол! Кити Квин! Куинов и нам все не Класс, ребят, сейчас поиграла я! Ну так... Точно. Точно! Внизу же еще две лупы! Ребят, я совсем за забыл! Вот. Так вот, у меня остался еще один знак и все. будет еще один... Вот, кристаллики. Надо собрать, ребят. Это все. Урожай соберу из, из кристалликов. Нам надо кристаллики, ребят, всегда чтобы что-то в этой игре покупать. Потому что за кристаллики там стоят? Вот так. Да, вообще и поняла. Ну вот так у нас много. Понятно. Где же? Ну где же? Это найдевший. Континент. Это? Нам надо сейчас что-то знать, конечно. Или? У меня шарик. Я выполню! Я выполню то, что ты хочешь. Так, вот ну так вот. Что Что ты хочешь? Что Жалко! Сейчас устроим дискотеку! Дэнс, Дэнс, Дэнс, Дэнс. О, да, о, мой. Куда она дискотека? Клас. Как класс! Ну, короче. Всем пока и до, и до скорых встреч!